Колебательное движение может совершать груз, прикрепленный к пружине. Такое устройство называют пружинным маятником. Пока пружина не деформирована, равнодействующая всех сил действующих на маятник равна нулю, и он находится в положении равновесия. Выведем маятник из положения равновесия, оттянув его вправо. Пружина деформируется, и в ней возникнет сила упругости, направленная к положению равновесия. Эта сила будет возвращать маятник в положение равновесия, которое он пройдет благодаря инертности и отклонится влево. В этой точке в пружине вновь возникает сила упругости, которая возвратит маятник в положение равновесия. Процесс будет повторяться.